Как это по Мэгги меня а который тебя бил? Я так и не понял, блин, вообще, почему так быстро? Ладно, балакава. Просто, просто играет, просто Но играет. У него же, ну у него же уровень маленький там какой -то. Я не знаю вообще. По идее тогда должен быть вообще очень большой уровень. Да блин, у меня не открываются ящики, ч за хуйня? А, ладно, <связать> вот, ну, поваги, блядь. <связать> у меня ещё этот Да, <связать> блять. <связать> <я, связать> Сколько? Ну это я па -па? просто один. Я просто драчу, пожалуйста, ящики подхожу. Да. Меня один убил, я других не видел. Я сейчас на крышу спрыгну, ну, Залетай сюда на это тут. Упасть какой-то есть. могу оружие скинуть не не еще найду блять опять передо мной кто-то в этом здании <таспорядок> блядь, это опять тот же что ли где, где он, где да ч ⁇ за хуйня блять это опять тот же самый чел вот где я умер на втором этаже Блять, как он уже там оказался, сука? Он там один. Да, вот он. Събывает. Оу! Получается! Yeah, hey, специально другое место спрыгнул, чтобы туда а он тут уже. Эти yeah, надо было на купола прям подать. А я туда и прыгнул. Uh -huh. только, только меня сюда чуть-чуть э, скинул. О, я хотел туда спрыгнуть, но не ну, сюда, куда я упал. Понятно. А Так. Так. Вот тут опять кто-то есть. И Что опять говоришь? на мне. Опять на мне кто-то есть. Два человека я здесь. Я не вижу. А, вот. куполом бежит к маленькому куполу первого у нас это нокнули а это тот тип прибежал который тебя нокнул помоги помоги за деревом да да да нокнул его нокнул бил все Да, вот там вот там кто-то еще схуярил Где ну вот здесь вот вот, вот здесь вот тензration. здесь кто-то стрелял а, вот там а, я не знаю, же, я не знаю. здесь бар есть можно взять не -не -не, вот не не ну, не, да, я плохо с ним стреляю а, но ну я хорошо с ним стреляю но мне его в подлое брат а я м4 нашел мне с ним нравится ага. ну да мка вообще хорошее оружие МК, калаш хорошее оружие, вот у меня ММГ положится с кулаша нужно учиться а тут походу по по не ломтались вот, вот, золотые ящики валяются mm. вот, вот. на этой карте <свят> на этой карте лучше oh, yes. это, бар не брать, потому что это такая карта для хоус бард бар не особо подходит Сзади, сзади, сзади. Откуда мы пришли? Помню, все убил. Ага. Ну, вот здесь это третий, третий рюкзак есть. Ой, рюкзак. На инжилет, возьми. У тебя второе оружие? Какое тут? Вот здесь вот есть. Мка еще. Где? А сейчас. Зужняем, когда будет гонять. Look closely. A grip level four. Вообще это в целом прикольная игра из таких которых Я играл. Единственное, что надо в голову научиться попадать. Я играл в Банкер, играл в Балду, я играл в Востлайд. Ааа, Апекс? Там Апекс ничего не играл такое, да? Нет, С динамичного. А, ну, имеется это... на мобилку. Эта игра очень похожа на Апекс. То -то, так... Вот здесь тебе типа, есть. Я он спустился. А как ставить метки на карту, не открывая карту саму? Не, не знаю. А, ну там спокойно это делать можно. Ты сразу, ты сразу ставишь? Да, да, да. Да, да. Так, ладно, сейчас. У тебя там, этот, в управлении есть. Угу. Ну, как. на крышу. Спрыгну на Бежал. может запущем его, что он этот слабенький какой-то двигаться mm. не умеет а нашего надо помочь пойдем пойдем Он также в этом пойдем пойдем пойдем пойдем пойдем К вам по идее, никто не должен подойти все нормально Ты помогаешь ему да не не не я убиваю тут типа а я, хочу. Я, я к тебе подхожу я к тебе подхожу я рядом с тобой я подошел Он сам Oh, my God. Save me first. Start delivering airdrop. Я не видел Иди сюда, я тебе одну фишку покажу да, вот. Я второй There's a shield here. Level Смотри, у тебя же обычный рывок есть. То есть вот там. Uh -huh. делаешь, да. Иди сюда, я сейчас я тебе покажу. Вот батут, вот батут. Берешь, uh -huh. берешь. Вот этот же, be рывок be. нажимаешь. И ты дальше летишь, если ты не знал. А -а -а. Через рывок, а потом на батут, да? Да, да, да. Нет, э да. Попробуй. Вот классно да mm -hmm. или, или ты или, нет и должен был дальше короче полететь примерно как я mm -hmm. опа тут типы не mm пугай -hmm. У меня, типа, есть. я у одного? Он вроде один был он из зоны только шел по ходу я бегал медленнее чем ты их бывает что там надо через мост как-то похоже ну, можно через мост, можно через... Не знаю, транспорт, но я транспорт не, не нахожу Вон, через... вот, вон, вон, бежу только справа Видел? Да Ты просто ставь метки, а мы по ним будем бегать Просто так проще, если удобно Okay, okay. Окей, окей. Сзади как будто стреляют, да там да там есть. Я думаю, он справится, я думаю, он справится. Да, он справляется Не, он не справляется, ему помочь надо, помочь, помочь, помочь. Подойди, четвертый батик забери, четвертый рюкзак ой Тут еще лук есть полезно а ты в сколько пальцев играешь? 4? нет, 5 надо первому ему помочь мы бежим я прям за тобой буду ну, залазь на этот на морг это что, было снайпер или какая красота такая не знаю а, все, вижу одного убили Вон там за контейнерами чел есть. Он хорошо прям стреляет. Я еще поближе подберусь. Все, вижу. За контейнером боишься видишь, да? Желтая метка. Осторожно, еще вот здесь вот есть... Он в желтой броне, в желтой броне там. Умри, я... Не, я меня спалили А тут у меня. справа, я подложу, я подложу. справа. Я Слева. Слева. Я я с... С... Слева. Слева. С... Слева. Слева. Слева. Слева. Слева. Слева. просадил Я like были... не люблю эту историю. Лопнул. Вон А, это, Все, это. это Тип, эти, эти, Два разделились просто. А, и Первый, да.